Боже мой, благодарю за то, что дал моим отчам. Ты видеть мир, твой вечный храм, и ночь, и волны, и зарю. А скоро вернулся из святой земли дядя. Он очень интересно рассказывал о своей поездке, так что и юному Николаю захотелось посетить Палестину. Ведь каждому христианину хочется побывать на святой земле, где ступала нога Спасителя. Наняв корабль, в скором времени Николай отправляется в Палестину. Но так случилось, что пока они плыли, божьим промыслом увидал с чистым сердцем Николай, что на корабль проник дьявол. И, значит, скоро должна начаться буря. И тогда святой Николай предупредил об этом кормчивым, чтобы все готовились к тому, что будет скоро буря. И действительно, небо внезапно обложило тучами, подул страшный ветер, который стал бросать корабль как щепку. Моряки пришли в ужас, и единственное средство своего спасения видели в благочестивом молодом священнике, который, предсказав начало внезапной бури, удалился в трюм для отдыха. Некоторые из моряков были христианами. Они, обретя Ирея Николая, стали умолять его помолиться Господу, чтобы не погибнуть такой бессмысленной смертью. Святой Николай успокоил их и посоветовал возложить надежду на милосердие Божие. Между тем, сам, став на колени, обратился с горячей молитвой ко Господу. Молитва праведника немедленно была услышана. Морское волнение прекратилось. Наступила тишина. И вместе с тем печаль и отчаяние моряков уступило место неожиданной радости и благодарности Господу и его угоднику, чудесно укротившемуся в стихию своими молитвами. Но вслед за радостью пришла снова горестная новость. Один из матросов во время бури забрался наверх мачты. И после, уже спускаясь оттуда, был выброшен в море силой ветра. И вот, когда моряки увидели своего погибшего товарища, радость корабельщиков опять сменилась глубокой печалью. Стали вспоминать о его жене и многочисленных детях. Батюшка Николай, видя всеобщее горе, настолько сжалился над незнакомым мертвым моряком, что, уединившись, опять стал горячо молиться об исполнении воли Божией. В момент молитвы мертвый юноша воскрес и встал, как будто пробужденный от глубокого сна. Присутствовавшие при чудесном воскрешении мореплаватели вначале ужаснулись, а позже, уже при выходе с корабля, они проникли с трепетным благоговением чудному их спутнику. Ирий Николай приехал в Великую Александрию, столицу Египта. Этот город славился в 3-4 веках своей богословской школой. Из ее стен вышли многие известные отцы церкви – Климент, Ориген, Пантен и другие. Еще в это время в египетских пустынях начинают появляться первые монахи, которые селились подачи от людей, выкапывая себе пещеры. Остановка в этом прекрасном городе была на несколько дней для пополнения запасов. Святой Николай, побывав в знаменитых местах, нашел на пыльных улицах древнего города бедняков и инвалидов. И кого-то именем Христовым исцелил, а кому-то помог благотворительностью. Отплыв от берегов Александрии, судно благополучно достигло святой земли. Первым делом святой паломник отправился в Иерусалим, где Христос совершил наше спасение. Мало радости для верующего человека тогда представлял священный город, заселенный язычниками и названный именем Элия Капитолина. После Вознесения Христова, дважды перепаханный, в начале Тита, а потом Адриана, и при вторичном восстановлении, отчасти перемещенной с прежней местности, библейский Иерусалим для христианского взора был затворен языческой обстановкой. На месте второго храма где Господь так часто проповедовал, стояла капище Юпитера Капитолинского. Обогренная божественной кровью Голгофа, войдя в состав города, была оскорблена статуей Венеры. Груб Господень, засыпанный землей и заваленный камнями, стоял в стороне, никем не тронутый. При втором разрушении и восстановлении города христиане собирались в церковь, образовавшуюся из того дома, трапезы, где Господь, установил таинство причащения. Лишь эта комната во имя апостолов могла своей древней святыней утешить благочестивого пресвитера. Вскоре, обойдя окрестности, оскверненные язычниками и запустением, святой Николай вошел на корабль, идущий обратно. Во время плавания угоднику Божию пришлось испытать на себе ту людскую злобу, борьба и победа над которой была предуказана его именем. Вместо того, чтобы идти обычным путем в Ликию, как обещано было пассажирам, злые корабельщики, воспользовавшись попутным ветром, направились в совершенно другую сторону. Обнаружив их намерение, угодник Божий стал упрашивать их отправить его в родную ему землю. По долгу пасторской священнической службы святой не мог проводить даже лишние дни в свободном плавании. Но жестокосердые маэрки остались непреклонны в своем намерении, ссылаясь на плохую погоду. Тогда святой Николай обратился к Господу с горячей молитвой о помиловании, которая скоро была услышана. Внезапно поднялся чрезвычайно сильный ветер, даже повернувший корабль и быстро понесший его к ликеи. Обескураженные корабельщики до конца путешествия оставались безмолвными с необычайным путником, естественно, опасаясь наказания от христианского, как они считали, волхва, которого слушают природные стихии. Но обиженный ими путник по незлобию своему быстро забыл про неприятные упрямство команды судна и даже благословил их перед выходом с корабля. Вернувшись домой, батюшка очень быстро приступил к своим пасторским обязанностям. Прошло немного времени, и угодник Божий стал думать о том, чтобы оставить пасторское служение, уйти в монастырь, затвориться келье и проводить время в уединении и молитве. Но Господу было угодно иное. Однажды, когда святитель Николай молился, он услышал голос Божий, который говорил, что Хотел бы видеть его пастырем и примером для всех. И поэтому не должно ему уходить в монастырь и пребывать в уединении. И повелел идти в город мира. Тогда святитель Николай оставил город Патара, где его все знали, и уже начинали восхвалять, и пошел в главный город Ликии, Миры Ликийские где ему предстояло всю жизнь служить будущим архиепископом. В мире, в городе Мира его еще никто не знал. И поэтому он думал, что может спокойно служить Господу, тихо, чтобы его никто не хвалил. В это время скончался архиепископ города Иоанн. И в столицу Ликии съехались епископы, из разных мест, с тем, чтобы выбрать архиепископа города. Ну, кого выбрать, они никак договориться не могли. И тогда самому старшему из них ночью снится сон. Господь велит утром идти ему в главный храм города. И вот кого он первого встретит, человека, которого будут звать Николай, вот взять его и поставить архиепископом города проснулся архиепископ и пошел как велел ему во сне бог в храм и первым кого он увидел это был бедно одетый священник тогда он спросил его как тебя зовут и священник скромно ответил Николай тогда старец сказал ему мне было сон и тебе должен быть архиепископом нашего города. Он взял его, привел, привел на совет епископов и сказал, вот наш новый архиепископ. Святой Николай, узнав о высоком сане, в который хотят его рукоположить, долго вначале по своему смирению отказывался, считая себя недостойно. Но уступая просьбам епископов и народа, наконец согласился на принятие сана. После того, как его рукоположили в архиепископа, святой Николай сказал себе, «Теперь твой сам и место требуют от тебя, чтобы ты всецело жил не для себя, но для других». Из первых дней первосвятительского сана Николай пытался неуклонно соблюдать слова апостола Павла, обращенные к пасторству, «Никто-то не пренебрегает твоей молодостью, но будь примером для верных в слове». В поведении, в любви, в вере, в чистоте. Несмотря на резкую перемену в жизни и быту, Владыка Николай остался кротким и незлобивым человеком, Смиренным духом, чуждым всякой надменности и своей корысти. Несмотря на свой высокий сан, В жизни святитель Николай по-прежнему соблюдал Строгую умеренность и простоту. Не любил носить щелка, кушал редко простую пищу. Целый день великий архипастырь был занят пасторскими делами. Двери его дома были открыты для всех. Каждого принимал он с любовью и радушием, являясь для сирот отцом, для нищих – питателем, для притесненных – заступником. В этих трудных и опасных делах, творимых в языческом антихристианском мире, совместно с другими сотрудниками, неутонимо действовал святитель Николай, и пасква его процветала. За необыкновенное смирение, за верность Богу, Господь дал святителю Николаю творить чудеса еще при жизни. Ну и по смерти великий угодник Божий не оставляет людей и всем является теплым заступником, тем, кто прибегает к нему с верой, с молитвой, в покаянии. Я поздравляю вас всех с Днем Памяти Святителя Николая. И в последующих эфирах мы продолжим разговор об этом удивительном святом. И да, хранит вас Господь молитвами этого дивного угодника. Всего доброго!